здравствуйте дорогие друзья сегодня у меня на канале попалась такая громадная орхидея это гранди флора или Гигантела. она имеет огромные листья вот по сравнению с рукой вам покажу и цветы также огромного размера но ее нужно в этом случае очень срочно пересадить хотя она и цветет она белый, белым цветет это цветочки молодые, только распустились, поэтому они маленькие. А в самом деле, когда она распускает свой огромный цветок, он как эти два вместе, вот так на руку не помещается. Вот бутон, видите, какой большой. Вот. Она бы еще подцвела, все бы у нее было хорошо. Но посмотрите, какая корневая система. Корни все сгнили. Там, конечно, немножко есть живых, но мне не нравится такая посадочка, и меня попросили ее пересадить. Итак, начнем. Сначала вынем ее из горшка. Конечно, цветонос я срезать не желаю, буду аккуратно, чтобы не поломать. Чтобы вынуть ее из горшка, нам нужно обжать горшок со всех сторон. И легонечко, такими движениями, как бы, прокрутить. Теперь освобождаем грунт. Это не грунт, это кора. Но надо все освободить. И отрезать лишние вот эти гниющие корешки. Видите, сколько гнилых. Так оставить, она будет гнить дальше, потом начнется... Вянь, вянут листики начнут портиться а этого нам не нужно аккуратненько освобождаем но тут можно не аккуратненько так как оно все гнило дотрагиваешься только верхняя часть вот этих корней хорошая вот видите какие зеленые хорошие а вот эти вот все гнилые их придется все срезать так как в этих гнилых э, корнях заводятся насекомые вредители а зачем они нужны? Сейчас посмотрим, есть у нее торфяной стаканчик или нет. Интересно же. О, потрусим немножко. Я трушу, заметьте, не зеленые корни. Зелеными я так не могу сделать. Я взяла вот эти гнилые и вот так потрусила. А то мне некоторые пишут в комментариях, вы так неаккуратно относитесь с орхидеями. Все у меня аккуратно, девочки и мальчики. Это уже опыт. Горшочек есть вот торфяно. Это голландская орхидейка, потому что в этих оплеточках идут голландские орхидейки. А азиатские орхидейки, они просто прессованные горшочки идут. Сейчас начнем обрезать ей все. Не нужно. И покажу вам новую посадочку, которую я и придумала для себя. Э, секатор я обеззаразила перекисью водорода. Пшикало. Видите, плохой корешок. Будем потихоньку обрезать. Я думаю, тут всю шейку все аж до шейки придется срезать, так как все гнило ведь. Ой, я еще не совсем выздоровела, извините. Ну это ерунда, то другое. Нас главное, чтобы эта орхидейка выжила и продолжала цвести и радовать меня или других хозяев, кого, у кого вас. Орхидеи не должны пропадать. Они такие живучие. Если они живут без, без ничего, без земли, без ничего, на коре деревьев, да почему они должны в квартирах пропадать, если за ними все бегают, поливают, пылинки с них сдувают? Чего они должны пропадать? Не должны не пропадать. Они должны жить и радовать нас своим цветением. Потихонечку, не спеша, какой корешочек мягенький, гнилой, вырезайте его, не жалея. Нарастет другой, ничего страшного. Я вам в предыдущем видео показывала, как наращивать корневую систему, которая которой вообще без корней. Пользуйтесь моими методами. Кто не видел видео, пройдите по ссылке, сброшу ссылку, если надо. Или сами найдете. Очень интересное видео предыдущее. Рекомендую посмотреть. Ой, какой-то жучок ползет. Ой, посмотрите. Конечно, вы не юсим. Все тут может быть. Сороконожка какая-то поползла. Я ж испугалась. Придется ее потравить. Орхидеечку. Интересно, что с нее останется. Ой! Вон она зараза поползла. Это она живет в этом торфяном стаканчике. Мы его срежем. Ой, кусочек торфа. И оно упадет все в это. Интересно ковыряться с орхидейкой, но когда она меньшего размера, когда она такая громадная это я вам скажу, очень сложно сделать это надо и помещение иметь чтобы цветонос не сломать и листики, смотрите какие громадные чтобы их не сломать но это сильная орхидейка все белые орхидеи очень очень хорошо выживают, они самые выносливые орхидеи Не бойтесь покупать белую орхидею. Она выживет у вас 100%. Ой, один хороший корешок срезал, Ой, как жалко. Смотрите, какой толстый. Но он в этом месте был вот гнилой и черный. Я это не обратила внимания. на букашку смотрела. Ну ладно. Вот. Смотрите, какая хорошая. У нее еще осталась корневая система. надо срезать наверное тоже зелененький хороший а рядом милой все конечно срезать не будем, нам этого не надо но кое-что срезали вот Это еще корешочки, видите, я ее положу видно видно гнилой корень какой срезала еще немножечко подрежу и буду показывать что с ней буду дальше делать подгнила конечно корневая чуть-чуть шеечка но она так красиво цвела что ее жалко было в тот момент обрезать все грандифлоры, они очень дорогие орхидейки, они не дешевые, я вам скажу, даже белого цвета она стоит недешево, поэтому лишний раз кромсать ее не очень так и хочется, повреждая все. Вот эти вот листочки я их сниму они во первых самые нижние я хочу немножко заглубить вот эту корневую систему чтобы она была глубже как я их снимаю вот так срезаю а потом вот здесь посерединке разрез и в одну сторону тянем и в другую сторону вот эти листочки тоже сниму это листочки хотя они крепкие но они не нужны. Они сильно маленькие уже для моего растения. У него есть покрупнее листочки. И вот с этой стороны один листочек, который под корнем растет, я его тоже сниму. Вот этот самый нижний. Тоже так же само. И посрединке разрез одну сторону тянем и в другую сторону тянем чтобы не повредить корневую систему сейчас проверим усики посмотрим вот это я еще срезала она пусть побудет все сейчас я промою корневую систему и покажу вам что получилось Вот я промыла корневую систему. Посмотрите, какая замечательная корневая система осталась у этого растения. Посмотрите внимательно. Смотрите. Корни сказочные. Телефон садится. Ничего, я успею вам показать. Шейка нигде не черная. Ничего, сейчас покажу. Смотрите. Какая замечательная корневая система. А вот этот цветонос обрезать я старый не буду. Этот листочек тоже желательно бы срезать, но я его пока срезать не буду. У растений и так большой стресс, я три листочка срезала и столько гнилых корней убрала. Но ей будет намного легче. Видите, ее помыла полностью шлангом, в ванную отнесла и душем пролила хорошо, так как по ней там ползла какая-то букашка, я ее испугалась. Вот такая сороконожечка небольшая. Я ее полила. Сейчас нужно ее перевернуть вот так вверх ногами. Или оставить на столе, видите, чтобы она с пазуха в растении, стекла водичка. Чтобы там ничего не осталось. А затем я буду сажать. А сажать я буду... Я вам покажу, как я посажу. Но потом выму ее. Или салфеточкой протереть. И пазухи обязательно протереть. Потому что загниет обязательно и будет... Точка роста гнила, и орхидейка попадет. Этого допускать не нужно. Смотрите, куда я ее буду сажать. Керамзит. Керамзит, прежде чем посадить, нужно промыть. Я сажаю свой орхидей в керамзит. Но, чтобы посадить керам... орхидейку в керамзит, он грязный, видите, вот я потрогала рукой. Нужно его сначала подготовить. Вот я насыпала в мисочку керамзит и беру кипяток крутой и заливаю керамзит. Во-первых, он напитается влаги, а во-вторых, убьются всякие бактерии, и он очистится. Вот видите, как он набирается влаги. Он... Сейчас полотирай камеру. Не видно ничего. Он так шипит, бульбочки такие пускает. Это он набирает в себя влаги. И после того, как остынет вода, я сполосну и можно пользоваться этим керамзитом засыпала в такую пластиковую коробочку и сюда будем сажать орхидейку то есть смотрите это будет закрытая система я погружу сюда корешочки я потом ее выйму потому что надо просушить я вам покажу сейчас так все корешочки поправим орхидеечки ставим аккуратненько Держатель тоже вставим, сейчас поверну, этот корешочек желательно тоже туда, так все корешочки, чтобы попали в этот импровизированный горшочек, я не хочу ее сажать в систему, в которой она была, мне не нравится такая система в коре, корни вы видели, какие гнилые были, о, все. Замечательно. Ставим глубже цветоносик. Вот, крепление. Все. Вот так. А вот этот верх я не керамзитом досыплю, Амхом. Сейчас у меня сядет телефон, я ничего не успею, девочки, мальчики. Извините, конечно. Я вам в следующий раз покажу, как она себя ведет, растет. В каком она состоянии э, будет жить дальше. А сейчас я его ее вымою обратно из горшочка. Ну так, скажите, правда так красивее уже, чем были гнилые корни, и она уже доходила бедненькая. Мне ее было очень жарко, жалко. Вот этот корень туда как-то тоже поместить нужно. Сейчас поломаю, наверное. Так жалко, если поломаю, не, не поломала, все в порядке. Во, все. Больше я с ней делать ничего не буду. Надеюсь, у нее будет все хорошо. Она будет цвести и радовать своим цветением. Почек на ней еще очень много. Смотрите, какая красавица. Очень много почек цветочных. Она еще их распустит. Вот это еще не, от... не прорастала почка. Здесь, здесь, внизу. Очень много крепкое растение. Грандифлора очень красивое растение. Замечательно. Кому попадется, покупайте, не жалейте. Они очень красиво смотрятся. Ее можно на польную вазу посадить. И тоже будет очень красивое растение. Чтобы долго не ждать, чтобы пока просохнет моя орхидея, я взяла фен, девочки, и на малой скорости он холодным воздухом будет. Просушу ее феном, и тогда точно я буду уверена, что она не загниет и не испортится. А если я начну вынимать ее из горшочка, тогда ну, что произойдет? Я могу поломать корни, лучше я высушу ее фену. Все, всем удачи, всем пока. Вовнутрь я поставлю салфеточки, Видите, сколько скопилось воды? Если вот пеном я сдуваю капельки, они вот сдувают свои серединки. А если феном не сдувать, все равно капельки постепенно сойдутся в серединке и начнет них Точка роста я имею в виду. Поэтому сюда обязательно нужно поставить салфеточку. Или туалетную бумагу. Смотрите, вот таким образом в каждый листочек я поставила туалетную бумагу, и ваша орхидейка будет. В, надежных, в надежном состоянии и теперь мы все пеной спокойно работать капельки нет, и туалетная бумага все убрала все капельки обратно стекают о, с какой скоростью Ничего не нужно будет ждать и туалетной бумагой промокнуть где она улетела у меня вот так треугольничком сделали поставили сюда туалетную бумагу и продолжаем сушить нашу орхидейку. Все. Всем удачи. Всем пока. У нее цветонос, конечно, огромный. Метр где-то высотой. Сказка. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Всем удачи, всем пока! О, Всего вам доброго!